Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мой друг Чиженец, точнее Магов или Магомед, будет нам показывать обзор про АС 50 и говорит про его характеристики по ОП-маштах и по ВЕ-маштах. Спасибо, Сява. Здравствуйте всем. Со мной мой друг Святослав, солдат Красного. О чем сегодня пойдет речь? Сегодня мы поговорим про мощный, самый самые мощные как некоторые питают винтовку варфейсе это ас 50 во первых посмотрим как она выглядит в руках она выглядит жестко очень грозно и многие ее боятся и кикают меня с каждой комнаты было дело что меня кикнули 17 раз подряд это конечно страшно было ну что же, посмотрим на характеристики урон 350 на его дальность 70 на Серьбы 320, кстати, неплохой. Точность прицеливания. 104. Неплохо. Точность себе с бедра 45. Это тоже не очень, но подкати можно любого сделать. Я, например, троих сделал на место. Емкость. Единственный минус. Это емкость магазина. 5 патронов. Но этого достаточно достаточно 7 скилловым или можно. Или можно сказать, 7, у которых рукеров того места. Давайте перейдем на полигон. Извините за графику. У меня лаги, вы сами видите, даже сейчас лагает. под вот поэтому я ухудшил это графику. Сами видите, у меня лагает. Значит так. Извините. Так, так. Обычно я бегаю только графикой. Кстати, тоже с лагами. Так, ставится на s Во-первых, это цевьо, прицел. Как прицелка? Это у всех снайпецкой есть, без него никак. Цевьо. На цевьо ставится с точки зрения винтовки, прицел на выбор. Значит, так, говорите, посмотрите. Извини, что перебиваю тебя. Говори. Извини, что перебиваю тебя. Но дело в том, что это правда, что он говорит, что на все прицелы ставится... Ну, винтов на, на всех винтовках этой прицела. Еще хочу. Мы когда поиграем на площади, покажем там легкий матч, как со с сголовным, мы да. вам покажем удивительного снайпера с Свка, который без прицела. Да, да, да, да, да, да, да. Это тот момент, который был ржат, да? Да, помнишь, когда мы еще крутили. помнишь, когда мы еще крутили <соцентричный> этого такого фронтачика, а потом да, вышло, да, да. Это РПГ, и, и начал. Иглом. Он в 80-е годы убегал. Да, и еще выстрелил потом на базуку, и фига. <laughs> он нас ранен главное, и сам не подорвался. Mm -hmm. Ладно, продолжим. Так, давайте постреляем Сайс-50. Самий Так, попробуем позади меня сразу. Так. Все, сами да, вы сами все видели, еще раз мы попробуем, одну я в один фокус покажу. Вы <Mkay> сами все видели. Вмещение сразу. общем, это для АС-50... Не такое сложное дело, вообще легко он это делает. АС-50 это самая не только. Кстати, вы сами не знаете, я сейчас такая, я сам Я бегу. Я не знаю, когда я остановлюсь. Все, я остановился погодите мы возьмем а паузу я. все дорогие друзья мы снова с вами теперь мы пойдем на площадь попробуем там а 50 как работает все это Давай. сами займите меня на кого мы сказали на площадь, что будем делать. ну я не могу найти площадь. пацаны вот. а пока мы сделаем паузу пока. дорогие друзья мы снова с вами и вы сами как видите у нас грузится это сама карта площадь карта конечно для крыс извините за это слово скажем для кемперов вот вот я вы видите чеченец 15 я сегодня только что мне мой хороший друг помогал Святославу набивать yes. эту нашивку и только что набил выглядит красочно и вот мы поэтому решили тому как я на мед 10 тысяч сделать видео обзор а, вот. okay. сам солдат красного кстати тоже не ну, <свистит> состояние um. таких кланах Хорош. <свистит> пока что вы паузы потому что загрузится карта площадь скажем так вот вы там можете увидеть длинный коридор как бы вам это сказать объяснить это я его нажимаю кишка почему кишка выраха это очень длинный <свистит> и там мы сейчас можем сможет зачислен граната в одно кемперное место где-то не такое Ущелье, как бы, можно сказать. И, для если ты, вы сняпер, может, его снять. А больше вас никто снять силу. Ну, если кроме это за счёт первого Как видите, я... Снимаю 2, как бы, на 5 месяцев. 5 на -да. 5 кстати он не знает где находится но он и я там а я и как я хочу западить это не пистолет извини извини меня я сейчас убью все вода зато в общем-то а, но... не ровно, это банды, не на ланж Врача! Можешь я тебя... Не, не надо меня резать Можете... надо... так... и... Стать... 3 на ноль Осторожно, граната! Да, 0. ну 0. Я хочу вам сказать то, что когда... Я помню, у меня был такой случай Когда чеченец, он делал на счет 34 0 Дай проводил. Понимаете, у него вот не было вата, он даже саму поставку не пытался славить. А тут в скайпе всякое такое-то, что можно его не судить, Он в обычное время очень даже рует. Ну, блядь, 27 убийств и 3 смерти. Дорогие друзья, вот я поиграю. Сейчас из-за скайпа, и из-за программа Арикама, кстати. Бы щас... А эти крысы попрятались и <связываешь> Я не знаю, где они. Они его мне как так Сейчас... Сейчас... Сейчас... Сейчас... Сейчас... Сейчас... Да. Один минус, хотя минус то, что не нашли. Вот это видел? Да, прям вот. Только последний. бы не было бы играют. Всем. бы не... умирать. Да я снял, как там, я заметил сам. Нет, я узнал. я я... Врача, срочно! Вот черт!